Ты кто такой, нахуй? Вы видите? Ебать! Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэна, это канал XS Games, а мы с вами попали в закулисье. Но не простое, а не обычное. Оно, короче, только-только вышло в стиме. Это новое закулисье. Мы его посидим, посмотрим Посмотрим, что нас все представляет Поиграем в него Оно на русском языке В стиме есть, но очень странный перевод О, я так понимаю, это о нас Покидать, это покинуть игру Настройки, настройки себя Ну, что-то представляет. Чувствительность, дрожжение камеры Со звуком ничего нету Разрешение Но no, but... Не знаю, давайте выбираем ленту Неизвестная лента недоступна О, тут по компаниям Играть, запись Джоша А Все, ладно, хорошо Что такой странный экран? Хорошо, привет, босс. Как видите, люди смогли навести порядок, и я смог помочь. Действительно, хорошо. А то место, которое было, ничего не понимаю. Но я немного подвигаю здесь, чтобы показать тебе. И да, это довольно хорошо. Трудности перевода. Я скоро пойду в номер один. Просто хочу, Just чтобы вы знали. God. Черт возьми, глупый свет. Опа-па-па-па! One... Mm -hmm. Что? Бэкрум команды backroom backroom so Качество отменное. Yeah. Блядь, что? Но видели, где загрузка идет? Бэкрум с лост-стейп. Загрузка идет именно в левом углу То есть это такой геймплей By Winnie Cortez. То есть так надо Так должно быть Такой геймплей Hello? Hello? Everybody here? here? Hello? Hello? Я в игре Нажмите F, чтобы включить фонарик О, блядь, прикольно Не дурно. Что это? Нажмите E, чтобы взаимодействовать Одиночество одно из величайших препятствий страннику, Кот может... с которым он, наверное, может столкнуться. Это что-то вне нашего контроля, что-то, э -э что поедает нас мало помалу убивая неосторожных, прежде чем они это осознают. Это, я сказать, наш самый глубокий страх, поэтому нужно прийти неудивительно, потому что это место мы называем домом. Нашел способ, спользов... способ воспользоваться человечеством. Врожденная потребность в общении. Перевод просто пиздец. Чтобы вы понимали, игра в стиме стоит, ну, баксов 5, наверное. О, oh, я могу кричать Нажмите N, чтобы открыть блокнот Я могу здесь протиснуться? Не, не могу Я собираюсь использовать блокнот, чтобы сделать некоторые аннотации, некоторых возможных подсказок о том, как сбежать из этого места Хорошо Ну погнали, из этого закуличенец, здесь очень много уровней Ног у меня нету Hello? А, я понял почему так Это камера Видите Я бегаю с камерой Смотри там что то есть Ты кто блять Ну это просто манекен Сука выглядит крипово очень Так Тут ничего, записка Три, Треть, это третья Ебать, спасибо, логично Тихо Ну, побежали Я видел в стиме аннотацию К тому, что здесь есть 94 уровня До 94 уровней Вы представляете, насколько это много? Но это я так понимаю самый первый Желтый офис да? О смотри что-то новенькое Там что-то страшненькое Туда не пойдем Там вон еще записка Впер стоит кит я не могу ее взять Там стоят стулья Прыгать я тоже не могу Не-не-не Нихуя Хотя я думаю мне туда и нужно да, смотри, записки. Стулья опасны. Так, стулья опасны. Да, нет. Не опасно. Хотя, может, не все стулья опасны, но некоторые стулья могут быть опасны. Я понял, почему такая картина. Это мы с камерой бегаем. Слышите какой-то звук? С той стороны. Блядь, это оттуда. Пять. А, -а, -а стой-ой-ой-ой-ой. А -а -а -а, чувствительность чуть-чуть меньше поставлю. Уж очень сильно, ну, давит. О, хорошо. А как там было заметки открыть? Подожди. Как заметки открыть? Это фонарик. Ладно, сейчас разберемся. Я уже видел, там была цифра Смотри, здесь 5 э, Третье это 3, тут 3 3, 5 Правильно? И еще одна цифра была в другом месте, где мы стояли рядом э, С тем товарищем, помните, которого мы нашли? Конечно, надеюсь, уровень не меняется Я сейчас к нему прибегу В смысле, блядь, уровень изменился А куры не изменился! Там была шестерка. Она была, по-моему, второй. Получается 6-3, последняя 5. Что за странные звуки? Смотри, там что-то капает. Грибочки. О, -о, о Я только что видел, как эта дверь открылась один раз, когда свет был красный. То есть мне нужно здесь сделать красный свет. Еще записка. В этом месте странная влажность. Ковер мокрый в этой части, кажется, исходит из этой белой области. Что породил эти грибы? Я был очень голоден, так что я сел один из них. Теперь мое тело не перестает чесаться. Я так чешусь, что появляются ники даже на моей голове. Нахуй ты ел эти грибы? Совсем больной. Хорошо, где-то дальше был проход. Это только первый уровень. Я вижу стрелочку. Еще одна стрелочка. Ой, я это устал, блядь, я подумал, испугался чего-то. Пойдем со стулом позаигрываем. СТУЛ! О, я, я пробежал насквозь. Смотри. Еще записка. Это место вызывает у меня некоторые воспоминания. То есть ты здесь был. Еще стрелочка. Либо сюда... Но на первом этаже в бэкрумсе какой монстр? Я вот не помню а... If you see something, say something Ну пошли, стрелочка показывает сюда Вон еще одна Куда дальше? Получается сюда? Да, смотри. Твою мать! Да. Устал. Он набегался. Это тупик. В смысле стрелочка здесь? Это тупик. Это тупик. А нет. О! -о, -о. Это что, блядь, такое? себе записка пароль для доступа к этому компьютеру разбросан вокруг этого места я смог найти первый номер то есть 9 я надеюсь что это поможет вам если я не смогу сбежать из этого места ага 9 а где компьютер у меня есть пароль а -а -а. меня зовут дженнифер я ученый ведущий исследователь scp я записываю это сообщение, чтобы зафиксировать успех задачи отключения генератора в этом месте. Позволяя металлической двери открыться, проблема в том, что, по-видимому, это принесло что-то из другого измерения. Зайи! Я создал пароль, чтобы генератор случайно не выключился. Решив ввести пароль, чтобы получить доступ к другому измерению, каким бы оно ни было, будьте готовы бежать, спасая свою жизнь. Понял вас. А, 9. Энтерпаспорт. 9, 6, 3. Нет. Хорошо, первая цифра 9. Правильно? Так, я буду записывать. А, я буду записывать. А, в общем, есть цифры, получается. 9, 6, 3. И последняя цифра 5 Правильно? Давай кому еще здесь посмотрим что-нибудь Пароль был из 6 цифр Это что за хрена? Наверх никак? Хорошо Тогда отправляемся на поиски пароля дальше, правильно? Кого-то из этого измерения все-таки закинуло сюда Значит кто-то здесь есть 963 Возможно, кстати, здесь на полках Может быть порой Смотри, вон записка 9637 9637 Правильно? Правильно? 9, 6, 3, 7, это 5. Значит, еще одна цифра какая-то. Еще одной цифры не хватает. Одна из цифр была вообще в самом начале. Пошли сюда. Там что-то мигает. О, смотри. Что? Я пророк и предвижу новый мир. Вы будете счастливы вас... от Не, спасибо. Я упрал. Там какая-то дверь. Надо отдохнуть немножко. Что здесь? Смотри, какая-то дверь есть. Ёб блять, ух, Сука, дурак, блядь. Сука, я испугался двери. Я, конечно, могу попробовать пойти пароль наугад. И я думаю, у меня все может получиться. Нет, не сюда. У меня не хватает только одной цифры. Ну, можем пробежаться по стрелочкам. Блять, ну очень крипово. И реалистично выглядит так. Опа. Эвардрим Зесмен. Что-нибудь есть? Помните, там было написано, что выход там, где красный свет. Там что-то есть. Не работает. Вон там записка. Ого! Бля, локация колоссальная. Одно из чисел 9. Здравствуйте, блять. Я космонавт, честно не знаю, как я добрался сюда, я только помню, что мой космический корабль вышел из строя. Мне пришлось выбраться из него, чтобы починить, и мое защитное снаряжение сломался. Я уже думал, что умер и был... Я был... А, я блуждал в космосе несколько часов, как вдруг просто упал, будто гравитация вдруг вернулась. Тут я в этом гигантском месте, которое кажется бесконечным. Я оставляю это письмо на случай, если меня кто... А, если кто-нибудь еще упадет, или уже здесь, сможете найти меня, если я жив. Важно. Я нашел здесь несколько писем от других людей, которые упоминают другие уровни. возможные этажи или размеры этого места. Говорят, некоторые они уже прошли определенные этажи, включая пронумерованные. Например, этот, по-видимому, называется уровень 0. Судя по тому, что я читал в другие... Э, отсюда выбраться будет сложно. Походу, нужно что-то разгадать. Я обнаружил одно из чисел. 9, 1. Но это мы и так знаем, что 9 это первое число. Мы также нашли комнату с компьютером. Где было одно из чисел. Так, хорошо. Пошли по лестнице. Ничего нету? Нет, здесь ничего нету. У, блядь. Но сделано годно. Опа. Смотри-ка, что есть. Второе число 8. А может нам стоит скрыть ответ от кого-то... А, От кого-то... Что я знаю, так как это то, что 8, вероятно, вторым числом. Подожди, значит 6, четвертое число. Получается 9, 8, 3, 9, 8, 3, 7, 6, 5. Правильно? Шестерка точно была. Пошли. Сейчас попробуем вернуться назад. Смотри, слу валяется. Так, но стулья опасны, помним? Поэтому я по ним бегаю, да пизды. Осталось теперь вспомнить, откуда я пришел. Вспомнить, откуда я пришел. И вернуться назад. Так, я шел по этой стене. Это точно. Потому что те слишком страшные. Но классно, что я и боком на... Наваливаю так же, как и... Блять, устал. Боком наваливаю так же, как и передом. А где выход? Почему выход пропал? Или вот тут выход? Да. Не с той стороны пошел. Вот выход. Вот мы вернулись. Теперь нам налево. И до конца Все, там была комната С к, генератором Я так понимаю Как только мы выключим генератор Включится красный свет И скорее всего Вылезет чучело из другого мира На нулевом уровне тусуемся Все супер Так, это был не тупик Где-то был проход, я точно помню Да. Устал Не пугай меня так, пожалуйста, больше Вот Вот Сука, ну был один скример с этой дверью Ну нормально Нормально в напряжении он продержал меня Так, смотрим пароль еще раз Девять восемь три Семь шесть пять Девять Восемь три Семь шесть пять Да И что это бля И что я сделал Но это что, вот это генератор? Это больше похоже на космический корабль, какой-то а не генератор, да? Лестница. Да и, блин, даже страшно куда-то идти. Ладно. Возможно, если загорелось красным, теперь нужно найти ту дверь. Помню, где она. Опа-па-па-па! Там что было написано? Ты кто такой, нахуй? Он не хочет бежать, от слова, совсем. Сука! Так, блядь, он меня сейчас догонит и убьет нахуй просто. Блять! Вы видели? Там была какая-то человеческая голова в каких-то соплях, блять. Ух, нихуя себе! Мне теперь нужно найти выход, убегая от него. Так а если я устал, я отсюда не выйду. Я слишком медленно бегаю. Давай думать логически. Я пришел с той стороны, правильно? Давай тогда перебежками будем. Где он меня потерял? Где-то здесь, правильно? Я далеко бежал. Я не знаю, куда идти. Я помню тут дверь, там, где пол был прогнивший. Я слышу его. Бежим, бежим, бежим Тихо, тихо, тихо Здесь не свернем Вот! Вот! Выход! Я нашел выход, блядь. Из первого уровня. Кто это? Блядь, манекен. А, блядь, сука, дорлбу! А это какой левел? Смотри, что здесь? Ничего такого. О, уточки! Бля, не, я в воду не пойду. В ваши бассейны. Что-то гудит. Маленький лифт. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О, хорошо. Твою мать. Блядь, как круто сделано, а. И в стилистике вот этих вот, да, с обрезанными камерами 4 на 3, чисто бэкрумс. Реальный бэкрумс очень добротно. И страшно Может зря я из лифта ушел А кто Это какой уровень? Это бассейны Я думаю это бассейны Просто бесконечная беготня Шлем какой-то игрушки. Не, а впереди что-то горит белым. А, -а, -а пасхалка на Half-Life, ты что? Но свет есть уже не так стрёмно а чё я думал достижения есть какие-то мне достижения дали там нашел half-life в игре нет ну ладно но неплохо да вы видите то же самое что и я впереди красный <свист> <свист> Сука дебил Лифт. Поехали отсюда нахер Все мы прошли уровень? О да. Это оно, это прям за кулисье, за кулисье. бля как круто, некоторые уровни прям очень легкие. <гас> тихо там глубоко Блин здесь можно и остаться, типа посмотри как здорово Красиво да? Но спускаться я буду вниз, правильно? Конечно, правильно. Да, красиво. Какие-то здания. А вот и бассейны. А выйти можно? Выйти нельзя. Так, я поднимусь сейчас высоко наверх. Тут ничего нету? Не, ничего. Значит, мне в лифт. Погнали. Чего? Да, но есть, конечно, такие моменты, от которых можно и высадиться. Мы попали в закулисье. Церковь? А, нет. Я, должно быть, сплю. Нету никого. Что там за окном? Текстурка Так, но ну это слишком глубоко Смотри, тут и цветы стоят Я все ближе к музыке Can't be понял Hi. чего Hello? я слышал голос что может рай типа Я сюда не могу пройти Ну здесь даже не страшно Но психологически тяжело А вот дальше может быть страшно Но сделано очень красиво и добротно тебя кто-то слышит смотря а там уже темно Hello? ну все hey. сейчас будет пиздец о блять вот это мы с тобой зашли дружочек а не нормально кальян а это стол я думал, это кальян От моего силуэта только фонарик виден Ой, стой, там глубоко Я тут не пройду Так, они хотят, чтобы я туда пошел, правильно? Там вроде как лифт Но на этом уровне никого не должно было быть Это просто такой лабиринт Непонятный мне. Но очень круто, добротно выглядит. Да ладно? Что за лестница? Иди нахуй! Я да не пойду. Вы слышали? А я слышал Блять, пожалуйста, нет Ну почему туда? А, лифт? И все? Вот так просто? А, епта Только напугали лишний раз А, это возможно подъем выше Или ниже а, нет, новый уровень. Чё за страна телепузиков? Ну, вон дверь. А что это? Как-то он странно рычит. Ладно, побежали в лифт. Давай в лифт! Ага, загадку не разгадал. В лифт не зашел. Так, хочу делать с вами. посвятить на каждую надо смотри как а нет надо видимо подойти в определенном порядке значит скорее всего сначала та. да перед той возвращаемся по полям, по полям, Данила ходит по полям. Все, лифт должен открыться. Но держит в напряжении очень большом. Поехали отсюда нахер. Ох, фу, бля. Мне нравится. Что за наркомания? Что ты мне предлагаешь, мистер Гном? Дома из картона, кстати. Так, мне нужен найти лифт. А лифт может быть в любом домике, правильно? Блядь, вот эта миссия мне непонятна. Но уровень кайфовый, в этом уровне можно жить, если еда есть. Возле этого дома бьют колокольчики. Это не просто так Ничего не понятно Выходи Давай остальные осматривать Но это реально долина телепузиков Смотри, вон еще один мистер гном Я у него взял молоко Понял, блять Нельзя было, да? Вот и закончилась веселая мелодия Из дома в дом перебежками из дома в дом перебежками А может мне нужно просто то, это молоко другому гному отнести? Который в начале сам стоял Смотри, вот еще один Нет? нельзя зеленый стул нет ему нельзя ничего отдать по а! ебать лифт ебать вот это я конечно нормально зашел Хорошо. А не надо, пожалуйста. Тут кто-то воет. Прям огромный. Пойдем выше. Ничего это. Я думаю, это движок, наверное, Unreal Engine 5. Потому что игра вот новая-новая только вышла. Шарики. Пойдем к шарикам. О, блядь. дурак. Еще я вижу красную комнату. Розовую. Lost. Кто или что потерялся. Детская игровая. Ну, пойдем по горке наверх поднимемся. О, смотри. Ну, мы очень медленно идем. Давай, давай, давай, давай, из-за угла, блять. Мы подошли из-за угла. Привет, малыш. Все, больше нельзя. Как-то грустно. А там зеленая комната. Она более как-то по-доброму выглядит. Не, нихуя. Это может здесь этот печеньковый человек? В Роблоксе, блядь. Да, вот это за кулисье. Очень круто. Блин, мой респект создателям за это. Это очень круто. И держит в напряжении максимальном. Я поднялся выше, потом спустился ниже. Значит, я сейчас в теории спускаюсь на тот же уровень, в котором я уже был. Нельзя быстрее. Жаль, можно быстрее спускаться. Там что-то темное. Нет? Не, вроде бы такая же дорожка Смотри Тут уже комната зеленая Так, кстати, я могу? Да, могу Вау Ну, пошли Я думаю, я иду правильно. Или нет. Так. Смотри, маленький бунгало. Слышу чей-то голос. Типа, кто-то делает. Типа, лан. Лестница, окей. Значит, не просто падение вниз, а если что, можно будет назад убежать. Сука. Бесконечные коридоры А вот тут уже темно Мне уже не нравится А нет, смотри Минимальное освещение присутствует Хорошо Главное отдыхать, чтобы персонаж не уставал В смысле? Я не хотел ехать на горке. Я хотел посмотреть. А, это не я бегал. Это не я бегал, это глюк. Меня забагало и скинуло вниз. Что там такое, блядь? Что за пульт управления дронами? Ладно, в любом случае, я думаю, что спуск вниз это была единственная идея, вообще правильная, которая здесь могла бы, в принципе, быть и иметь место, потому что там, ну, там ничего нет. Бля, крипово. Очень крипово. Это что? Не, я этого не буду спускаться. Бля, желтые стены, желтые ковры, желтые потолки. Желтое освещение. Я как будто... Знаете, в чем бегаем? По песку. Точно. Мы как будто бы бегаем по песку. Хорошо, годнота О, выход Нет? Нет, не выход И куда я забежал? В смысле, блядь? Блядь, вон он стоит, нет! Он меня нашел! Сука, он меня нашел! Это игровая, блядь, с этим пи пи пи пи печеньевым человечком, блядь. Блять, ну пошли. Это не я, это игра. Created by Winnie Cortez Хорошо Tape recorded in 1985 Джон was not found yet Джош was not found yet а все? Конец? Ну даже я так понимаю, только первый уровень, это Джош Или Джон, как его там правильно звали Сейчас закончится это, посмотрим еще одно я зашел, посмотрел, доступна пока только запись Джоша, Джоша, за которого мы еще сыграли Соответственно, будут потом выходить еще дополнительные При загрузке ничего не происходит, потому что мы ее пошли. Ну, вышло годно, вышло неплохо Будем ждать следующие части, у нас еще будет, получается, 4 ленты Где, ну, я так понимаю, уровни не будут повторяться